Самый маленький в Солнечной системе спутник планеты. Деймос – спутник Марса. Самый маленький спутник, размеры которого точно известны. Деймос, грубо говоря, имеет форму с размерами 15 на 12 на 11 километров. Его возможен соперник Луна Витера Леда, диаметр которой оценивается примерно в 10 километров. Впрочем, это уже совсем другая история.